Подготовка идет джук -джук, к мы а Мы покажем Это тоже иошки сидят, которые ушли в зиму Это уже семя, э, зелеными пополам и подслуживают Это твои еошки? Это уже мои Твоего иошки. производства да, надо. А такой вопрос не скромный А ваши еошки в Украине продаются? Да, продаются мои А, а в кого можно их? У Дениса, у у Дениса, у Дениса? Ну, О, О, опять у него вот и этого Это бы это... это 11 на b 96 Это Зимует, и может даже Это выиграть. тоже твое? Это тоже все -то. ага. мое комбинация. Здесь вообще сидят тихие. Но это и ошки чистые твоего производства, правильно? Это да. И моего материала чистого. Ты есть там и паспорта даже выдаешь красивые. Здесь паспорта. Ну, там еще ага. Потом, и ООО. А вот, вот кормушки, кстати. Ну, прикольные кормушки. Ну, они такие крепкие, да? Да, да. -да. Два доллара. Тоже ульи. Стоят запасные. О, нуки! Ну это нуклеусы такие. Муклюшки. Это такие. И ты топором их делал, да? Да, топором делались. Это даже не я делал, это мне друг подарил. Сказал, Миша, я не пользуюсь. Ну давай, давай. А, так ну, это не твои, ну, ну не это, твоей ну, как ну, бы. Ну я свои нуклеусы посажу. Я, я понял. Да. Просто досточка. Массивная досточка, железом укрытая. Есть тут одни минусы, есть одни минусы. Кофе, это, же, пиво. в кормовое отделение в Канде или что. Ну, для одной-двух маток максимум. Ну, то есть вывести одну-две матки. Да, одну вывести. И одну перезаселять или... Мало пчелы надо. Ага. И работают они. Ну, на одну-две на матки больше не хватает. Ну, это простенько. С одной стороны, просто да. простенько. Воучишь, что вот в этом. крышечки не очень, если честно. Не, Есть ну... Церковь. В кого же какие цели стоят? Да. Леня. Леня, а вот два станка. Фрезерный и распиловочный. У нас стоит все уже проявлено. в новый цех. Да, все правильно. Это... Ну, здесь тоже. Там группа аналогов в запущена. Вот здесь тоже. Тоже твои? Да, тоже взаимодействуют. Вот. Вот а у тебя есть мы... нуклеивости зимовалые? Нет. А, есть, вижу, покажу. Вот и тоже иошка идет в зиму. О, ну красиво сидят. Это 503 на 184. Это полностью чисто пола Юнгенса материал. Мы будем его использовать ага. в следующем году. B-184? Да. Ну, ну красиво сидят. сидят красиво. Да, ну так классно. Ну и ну, тоже. Ну, 504 понимаешь, 504. тут там пчелу она не поменяла. Это мы подсаживали уже последние, в ага. августе месяце. Вот, то бишь, ну. Вот так ну здесь так не прибыльно там группа аналогов уже Слышь, вот. ну тут у тебя я так понимаю можно вот так ставить ставить ставить а ставить а просто говорю что ставить просто ставить вот, вот мы не, не, не да ну я смотрю соседей нету которые будут там говорить соседей пчел нету которые будут говорить у нас твои пчелы жали либо ну это лес у нас заготовлен часть леса заготовлена ага. уже строганные ну строганные. ничего такой рамки Лес на рамке, вот это. Да, это лес на рамке. Ну а здесь вот наши. Что здесь? А. Ой, здесь тут тоже есть. дерево. Тут леса 6 кубов, тут плохо видно будет. Не, ну, хоть дерево пока. Ой, так а там у это... тебя он все. Хлопцы работаем. А, это вот нуклеусы наш. Но они на улице тоже есть? Здесь? Где ты где хочешь где показать здесь? Не, на улице где-то там есть. Ну, достань а, один покажи. Ну, чтобы А можно я быстро по столярке пробежусь всё ради бога, ну. ради бога. Вот тут, короче, у Стоп. вас Стоп. все. Да, я пойду, сейчас свет включу. Смотри, пневмостеплер степлер какой-то. Изба старая, оборудование новое. Изба старая. О, свет. Рожек. Пневмо, степлер. Ух ты, компрессор какой мощный. А вот он скобы покупает прибена, видишь? Скобы прибена. Ага. Как сказал Денис, изба старая, станки новые. Ну, тоже. Компрессор, нифига себе. Да, да, это... короче. например, российский станок, белорусский, белорусский станок. Вот так вот бывает. Дракол. Белорусский станок, станок, станок. Вот станок. Это могилевские станки. А, Залаживается дырок. рамка рейкой, это новость, ну, сделано. Ой, все, не так сперебил. А, а что ты не хочешь станок у слия? Нет, не, производительность не та. Не, не, не, та, та, не та, произ... та будет. Быстрее намного. Я по две сразу сверлю. Быстрее. Ну, тебе надо попробовать, когда будешь в гостях, гостях в Украине, это попробуй. Я думаю, что все-таки быстрее будет производить. Ну, мне нравится, если не, ты. Не, ну мы же тебя ни в чем не переубеждаем. Хорошо. Я смотрю фрезерный станочек есть, распиловочный. Производительный, да? Рейсмус. Ну короче рамочки, я смотрю заготовки на рамке уже лежат. А что за станок фрезерный? Это лифтмашовский станок наш. Дорого стоит? 500 долларов. 500 долларов? Ну, он свои деньги покупают. Короче, вот такие рамочки у вас, да? Ну, стандартная рамка, то есть, да. сами пилите все, не делаем. Мы делаем все сами, от нуклеусов до, до всего, все делаем сами. Все своими руками. Единственное, пластик, столько. все, что касается пластика, покупаем. Не, ну это понятно. А так, все, что с деревом, все делается, и все на пластике сделано. Крутяк, сами. пошли дальше, куда-нибудь. А где нуклеус, мы берем нуклеус, лянуть? Ком... Нуклеус, ступиус, ступиус. Короче, у тебя тут и крыша, смотрю. Это кормушки, это и кормушки, и рулоны покупаем, вот такие, ага. они 12 метров. Надо, кстати, можно было бы показать, как режется, как нет. режется металл. Да, зачем? Я думаю, что... Это стоит увидеть. Да? Ну, может, и снимем маленький кусочек. Ну, высоко. Давай как-то или нет, чтобы все высоко посмотреть высоко. на высоко. нуклеус. Высоко, да. да, очень высоко. Ну, мы Под еще пота... вернемся сюда. Если... У нас сегодня. Так если заряда хватит. Да, мы заряда мы мы а, ну, если заряд... Да. В принципе, Да, месту... да, Должнем. да. Наша база, вот здесь вот здесь косилки, о, тут идет натяжка проволоки, нормально запасы. Ну, вот надо нам таких больших На восемнадцатый год три да? Да, а гнездовых. гнездовых только. Ну это наш лоб. Это магазины, ой, воск как у тебя прикольный. Воск, а мышей красив. кормим постоянно. Вот наша мотофомпа, о которой я говорил. А, вот это и ей качаете, да? Радио. А если можно, да, потому что радио может нам помешать. Прививочные рамки. Подожди, давай на мотофомпу, если ты не против. Это да, эко, вот она. А качает она сироп без проблем? Без проблем, качает она. Короче, если что-то рекомендуешь, да? Ну, а медник покачает она? Она стоит буквально там сто долларов. У меня медник пока не, не, не, не хватит силы. Не хватит машины всасывать. Ага. Ну, Рамочки. Да. Вашина. Все Горецкая. Почему не гадицкая? Гадецкая, к сожалению. Не броки. Высокая, высокая Это забрусный, да? А? Забрусный. Да, забрусный. Вот это после пресса как-то, брати. Да. Здесь О. Вот этот, Так, начнем отсюда Кондуктор для рамок, для сбора Да ну, что кондуктор Да я просто, я не снимаю кондуктор, я показываю. Катор. Ну, у вас крупные крысы, а, постоянно... Мы, не, мы постоянно делаем не, ну, Мы постоянно... постоянно, чтобы был запас. О, вот это, это кручак Лысонь? Да, лысонь Лысонь И, и 54 рамки ну, да, 54, 54 рамки, рамки. Вот 54. это я на нее так смотрел В интернете вот ну и как вам Лысоневская? Мне нравится. Крутяк, да? Ножки тут. До, до тонны мы... Ножки массивные. Стоит. Она, не, она даже не прикручена, но она... Да, да, да ну... Стоит, да. А как оно? Открывай. А, просто... Во-первых, есть один нюанс здесь, который все смотрят на эту вот, медагонку и никто не видит преимущества большого. Здесь один бак есть. Я смотрю, не очень большой. Бак небольшой, но тут два сливных крана. Два сливных. Преимущество вот здесь. И никто это в Украине не видит. В чем преимущество? Расскажи. То, что удобно туда рамку. Улавливатель или... рама, типа. То, у нас ловить рамку. Уже начали делать. Может ну, быть. Но вот я вместе с тобой были, но не делали еще. Ну, да, это неплохо, ну, в принципе. Ты Рамку берешь. Ну, улавливатель, да. А вас надо там целить, что касается... Трехсотую качал этой медогонкой? Не качал. И не пробовал? И не, не будет пробовать. Мне просто интересно. Ну, в том, я знаю, будет выкачивать. Будет, ты уверен? Сто процентов уверен. В лесу вот. Сколько она стоит у вас? Я Или? отдавал две с половиной. Две долларов с половиной. Ну и рамки запасы. Это все надо наващивать будет, ну, да? Это часть из рамок, которая... Вообще надо 10 тысяч таких маленьких рамок. О, а вот это. А вот это да. ваша Эликор один. Мельница. Мельница из Полтавы. Полтавский завод делает. И что мы мелим? Сахар. Что серьезно? Серьезно. На план серьезно? Да? Ты что-то менял там? Сито? Да. Сито-то менял. А как ты менял? В Харькове у вас купили. Сетку. И лупин. Просто дело там я ищу, чем мне пудру молодой. Болтали, да? С болтала, может, чуть -чуть. А какие сетку? Просто поменял сетку. Ничего, ни ножи не менял ничего. Ножи заточил и лишний один нож поставил. Один нож добавил и сетку поменял на более мелкую. 0,8 сетка. Крутяк. Ну нормально бьет, да? Ну фракция такая же самая, как некоторые показывают, что это стол просто импровизированный. Сами делали? Да. Ну, вот Уже здесь невозможно качаться. ну у тебя сделать? еще я смотрю. О, а это станок гуслия. это Да, пока используем ванночку. В не, ну используем, это же да. да, станок, значит есть станок гуслея. Станок гуслея, но мы еще толком его не использовали. В следующем году, я думаю, выложу видео, как используем. Ага. И посмотрим. И четырех а рам... Рам... четырехрамочная, а, да? Четырехрамочная, но она... мы ее не катаем, не, не... Мы используем как отстойник, то бишь мед отсюда сливаем да. и сюда выливаем. Да сутки отстаивается и потом начинает фасовать в А вот это ты что говоришь? Это тоже отстойник. Таких три а. бочки стоит. Ага, ага. Так, ну, кондуктор для 145 рамки. Есть. Увидели. Помпу увидели. Кофе. Клеточки. Пошли к новому. Все к цеху. К Пошли к цеху. По кругу. Вот а ты любишь ну, мусор посмотреть. Да? Да. Я пришел в мусор посмотрел. Да. Заглянул. Здесь ведро в мусор посмотрел. И, да. кстати, то же самое лежит. Что у меня, что у него что одинаково. Стоит. Вы два брата кровата. Платформа. Платформа Это не вывозится. Вывозили в этом году, она стояла. В следующем году на этой базе платформы Мы будем делать павильон для откачки меда и вывозить на самый дальний точок, потому что там будет стоять 200-300 семей и там будем их путать Ага, ну пчелы ну, все заседают здесь, здесь пустые, О! пустые только там и вот это, рогозики ваши а Раго... В смысле наши? Ну потому что это пришло идея с Украины А, идея, я думал и ули приехали с Украины и, Ну идея приехала и украинцы их делал. А, что не ладит. С <су> Полтавы. <Petit> <су> <су> <су> <су> а, с Полтавы, <су> украинец с Полтавы. Да, <су> Мой Зёма. Новый, новый, новый. новый цех. Новый цех. Нифига себе цех. Не маловатый цех? Ну, я думаю, ну, не просчитались ли вы? Так тут он уже корпуса стоят. Пойдем, Иду, иду. Доска, А, тут не доска, а брусья, все. Нет, это же дороги, вот мы по этой дороге приехали, вот посмотри. Да мы не приехали, мы приплыли. А что за размеры такие? 20 на 20? 20 на 10. Не, серьезно, 20 на 10? Ну здесь крыша будет через неделю. А что это такое? А Это будет, раньше была медогонка, ну, самодельная. Ага. Будет так я смотрю, за... это будет, короче, отстойник, да? Это будет отстойник, то бишь... А насос, что это за движок? Это насос э, лопасти там будет. Здесь будут стоять лопасти, которые будут, мед будет качаться и ну, сливаться сюда, и здесь будет перемешиваться, чтобы мед после гуманизировался. А, не гуманизировался. Ну да, гуманизировался ну. за день качки, за одну качку. Вот мёд будет оттуда, мёд будет отсюда поставляться там в, в эти двери. Да, мёд, стоять будет медогонка там, с той стороне будет лаборатория, там термокомната, а вот здесь это все Лаборатория в тех дверях? О, ну что ложить? Что да, конечно, Плитку. А что еще здесь будет? А, получается там лаборатория будет. Да. Там лаборатория, там термокомната. Да. Здесь цех подкачки. Вот здесь, тут, где да, мы. Отсек, вот здесь будет локлорая. Вот, ну, заезды нет. Заезды бы, тут такие да. маленькие двери. Ну, а вот здесь будет склад. А тут склад. Да. Бочек, бочек. Мед, или, бочек, или, мёда. или это, ну меда, склад мёд. Это сахар, что ли? Конечно. Так он уже... Все закроется, успокоится. Не, так он уже, наверное, влагу набрал. Н Наберется, высушится. А, а чё, пройдет? какая его вроде, в бочку перевернул? Он в Она. Ну, это корпуса уже на следующий год, тут 600 корпусов, и еще 600 сделается. Ну, в каждом корпусе здесь еще есть. Еще корпус есть, да. мы поняли, ну, я так само храню, корпусы в корпусе. Ну, а вот тут 600 и... корпусов уже стоят, да? Здесь 600 корпусов, ну, еще 600, плюс есть, киписок. Еще. Короче, надо укрыть. я будет через неделю, будет. Двери будет вставляться сделаем, да? все. все готово, только берите а что это за э, нуклеусы? нуклеусы и микронуклеусы ну ты ими пользуешься? Да. А, вот это термокомната и лаборатория. Тут ты будешь выводить, э, вернее, оплодотворять маток. Маток будем вот так, здесь будет термокомната. То бишь мед будет, специально двери широкие сделаны, чтобы на поддоне заезжать. А, они не деревянные. Они полистирольные. Полистирол. Ну вот он наш нуклеус. Ага. Тоже. Ну эти нуклеусы уже работают три года. Вот здесь мышки погрызли. Ага. А чтобы пчела погрызла. А да, вон быстрее, как быстрее Ну так это мышь. Вот ну, в таких нуклеусах мы ну Это часть Это часть нуклеуса В основном же штрафов Основных деревянных. Деревянных, да. А, это не основные. Да. Ну, эти нуклеусы мы еще не чистили после снежного. Да. Это резервная Браков... Браковаться будут, да? Браковаться. Вот с этими дырками мы облетали маток. Это дополнительный, дополнительный ориентир. Угу. Так я это, дайте я посмотрю какой-то, ну, ну, покажем людям, что тут, крыша. Там вот дополнительная вентиляция есть. Сутки. Не, ну дополнительная вентиляция. А, вентиляция вообще сбоку, вот так, в продухе да. есть. Продухи. Есть кормушка, кормушка тоже прикольно выжженная. Все сделано на коленке самостоятельно. И просто так джук, и все. Все на коленке, все бесплатно, и три рамочки. Ну плюсы обходятся 2 доллара, 3 доллара. 2-3 доллара нук. Вот, вот. А, и обязательно надо вот этим скотчем клеить? Не обязательно. Там Не обязательно. Они отрываются э, соты, ващина? Не Кат... отрываются. Не? Не приклеивают? Редко. Есть один минус вот в этом нуклеусе. Вот вентиляция там. В этом нуклеусе есть одна, один минус. Вот это вот вот здесь пшела прогрызает. То бишь, вот крышку надо сделать на хлобучку, то бишь квадратную, чтобы полностью закрывала. Ну да, обвязка должна быть по всему периметру. Вот так. Они улетают от крыши от ветра. Улетают. Ложим обязательно, либо землю либо эту. Так вот даже и вот эти улетают. Вот эти нуклевые тоже. Это заводской, лысонец. А, это заводской. О, лысоник. Это... Он это, у... это у меня такие, я такими пользуюсь. Да, тоже вылетают. Лысоневские. на четыре рамки. Ну, да. сейчас нас в Украине делает Денис, там он делает кормушка, ну, съемная. Я такими пользуюсь, мне нравятся. Ну, я кирпичик ложу. Ну, и мы ложим кирпичики, и когда ходишь на тысячу ноков, кирпичик очень любил. Ну, на тысячу ноков кирпичиков, да. Да, да. Ну, вот здесь будет перегородка стоять, вот ну понятно. Короче, Но приедем. мы уже приедем, когда уже будет цех готовый. Да. Покажем. Пока здесь. Вот это будет? А! Вы, будет. Да, ну, цех, конечно, здоровенный. А не занадто это здоровенный цех. Мы же работаем на будущее. А уж какие планы на будущее, если не секрет? Сколько, Миша, у тебя сейчас пчелосемей, если не секрет? Больше, чем пол и планы еще есть на развиваться, я так понимаю. Не, ну естественно, как же Не, ну можно работать на полтысячах, а можно полторы-две тысячи сделать. Не, не а не а это? Пока хватит, а там больше дальше. А какой породный состав пчел у тебя напасть? Только карника. Никарника. А Карпатка? Нет. Вот такие тут. А что это поля? Что тут сеять на этих полях? Не, а вообще, ну, не каждый живет пшеница. Не, ну, пшеница, рапс, Это вот, вокруг. Не, ну, цех здоровый. Очень здоровый. Ладно, мне нравится. Не, ну. Мы хотели еще второй этаж сделать, но вот э, здесь еще. Э, Миша, не просчитывал? Погреб еще уберется, здесь будет навес. Поделки поликарбонат. Не, ну, <с вообще, цех во сколько может обойтись? Вот этот уже обошелся в 12 тысяч долларов. 12, еще надо минимум 12. Это с крыши, да. Это с крыши. Ага. Не, ну просто. Ну заливка из Сколько... Я... Сколько квадратов? Ну, ты говорил? 52, ну, квадрата, 52 здесь квадрата? Здесь залито 52 куба. Ну, ну куба, куб. Куба, куб там на нас стоил Ну понятно. Цемент он, я смотрю. Доска и там О, тоже. Приезжали уже. машины с бетоном. Тута стоят тута тут тута заставные да это заставные ага. ну это тоже опять да, инструменталки сидят зимуют такими у тебя больше я так понял инструменталок нет инструменталок тут порядка 40 штук а вот семейка b10 помоги вот это первый убой данности который я сам сделал это было ровно 17 лет тому назад. Давай, 17 лет... А, его самому крышку снять нельзя. Там Крутяк! А, ну, да, Без петель. же столовая... ⁇ -мо ⁇ да, какая тут -то толщина. Все развились. Были буквально на двух рамочках, развились за сезон, ничего не представлялись. Ни одного воскового мостика. Ни одного. Это иовка в следующем году будем посмотреть, как они Вау, Б100? Да. Мы будем заявлять все эти гриль, А тут, тут пусто, нет? Опилки. Опилки? Это мы делали раньше такие ульи. И вот в таких гробах, к другому назвать я их не могу. И мы ручки. сделали 3... 35 семей. И потом я сказал, я больше не могу. и пошли. Бросил все и пошел на много корз. И вот благодаря тому решению сейчас, наверное. Ну тут тоже укутаны. Боже это 25-ка, все укутано перганин. Ну, вот здесь уже тоже Здесь пасека носит именно разве характер. Здесь развились и вывезли на мед либо разлились ну то есть это база чисто для разведения и... да, здесь у нас и модководство происходит и облет маток до ближайшего до ближайшего пасифи 3700 это в ту сторону в той стороне вообще нету и в ту сторону 6 километров и здесь у нас вот это все масса пчелы и масса трутни работает на естественное удовлетворение ну я так понимаю хороший как бы это место ну здесь ты с весны до осени качуешь ну живешь работаешь кого построили когда а ⁇ елки, тут же еще пчел я и забыл уже я, я увидел у тебя бетона там тоже эти охранения идут. Вот Нива, к которой мы добрались благополучно. Это ну какие же такие же, как там? Нет. Нет. Это отводки, вот это все стоят отводки шестирамочные. По три рамки делить можно? мы сделали. Есть магазин, наверное, а, вот здесь стоит вот вот. пеноплексовый. Вот, вот, что я показывал, и на стриме белорусского пчеловодства говорил. Вот литок, вот литок. И вот щель. Ага. И пчела сидит вот здесь, и весь осадок оседает вниз СО2, и оно сквозняком продувает. А так они сидят вон там полосатенько. Вон ну, не видны. А они внизу сели. Да. да, они сели, они сидят вот так. Ага. Да, да, да, вы видели. Вот. Ну, -то. тоже, да. Это тоже сами сами делали, Что да? делаем сами? Шестирамочники с Да, где-то они тут спрятались вообще. Но если же ты будешь заменять, надеюсь? Заменять на что? На шестерамочники На шестерамочники, которые эти. делаются в Украине Мы эти будем использовать, пока они будут использоваться Больше мы будем делать Пока они живут Но Больше ты их не будешь да? Больше делать не будем Ну вот они занимают. Раз, два, три, четыре Так что же? и кормушка стоит. Но Здесь нет возможности поделить пополам? Здесь, конечно, нету... нет. Преимущество у Дениса Фадеева, конечно, лучше. Но, тем не менее, мы были пошли в 2014 году вот по этому пути. И преимущественно, опять же, что у Дениса Фадеева, что эти стоят, они стоят одна к одному, ага. и здесь весной практически единый клуб не обдувается. Их стеночка к стеночке практически придвинута и не обдувается. Очень хорошо, хорошее решение развития. Ну, я смотрю, литками все в одну сторону. Нет, нет, нет. По дваме. Нет, нет, нет. Нет, это, это тут. Это, вот это вот нуклеусы, это мы с нуклеусы. Писали, делали новые единицы. После нуклеусов мы делали новые единицы, давали мат. Ну, а так вот я смотрю, все в одну сторону да, литками. А нету блажения там, ну, сильно ну, не замечательных на это не обращаю внимания, Если даже есть, этот не улетел и соседует осталось. Да, не, ну, я понял. Ну, В принципе, нормально. Да. Проблем... Ну как бывает, говорят, грызут Про... или не грызут, вот подгрызаются. Вот пчелой подгрызаются. Но здесь же сразу же сетка идет. Ага. И как только а, тут-то сетка дно, полностью, как да? Как только пчелы развились на все на 6 рамок, мы сразу же открываем вот этот вкладыш. что Вот они сидят с да. полезно. Сетка на все дно? Нет, Нет? на 50 процентов, да. А ага. передний, передний, передний, Впереди. Да. Ну и шестерамочники вот, деревянные тоже таким же лукаром сделали. Ну, таким же способом посмотрим, как они будут. Ну все, экспериментируем. Рискуем, экспериментируем, ищем что-то новое, на достигнутом не останавливаемся. Вот, ну, будем смотреть, как она будет дальше. Ну да. Ну вот это все идет на продажу. Вот эти все отводки идут на продажу. Что не продается, будет все продав... запускаться всеми и запускаться на мед. Ну, как-то вот так. Прикольненько. Вот, ну, вот а, так, как, ну, как а как вы смотрите, пчел, начинаете? С какого угла? С пчел у нас... Не, ну серьезно. Ну, Откуда надо начинать? От лаборатории и пошли по кругу против часовой стрелки. А что не за часовой? Ну, я это как бы... Ну это такой ждык, но тем не менее посмотрим. Мы смотрим чуть-чуть, а, что зависит от задач. Например, шестерамочники в следующем году мы вообще будем их делать только в осень. Ну, заселять их будем. А чего, ну я понимаю, близко, ну, к примеру, я смотрю, территория позволяет их расставлять, ну, расстановку делать, ну, не вот так, в вот, рядами, а, допустим... Через метр. Во-первых, во нам меньше, всего, меньше Ходить. всего времени нужно для перемещения. Ну это мы да. Видим, мы стоим здесь, И пошел. посмотрели следующий, следующий, следующий, следующий. Между рядами можно спокойно двигаться. Матки здесь не облетываются. Если облетываются матки, значит мы переворачиваем в шахматном порядке. Ага. Один литок сюда, один туда, один сюда, один ну, туда. Да. На весну мы ставим, чтобы пчелы работали в одном положении на юг. Ну, не, не на север, Вот да, сейчас ну. они на юх литками и здесь стоят. и представляем их один к одному а, а, отводки, чтобы они зимовали одной шеренгой в одном плене. Понятно. Не слабые и не обдувалось. Ну, Дениса Фадеева, Улях, это тоже самое возможно, так как это полистирол. Ну, развитие у них намного лучше. Это было сделано в 13-14 году, запущено в зиму, обкатано. И в этом году уже они показали реально хорошие результаты. И в этом году. А в кстати, посмотрев именно его улиц, это тоже было реально перенять у него опыт. Скажем, да? Только модернизировать его? Ну, конечно. Вообще-то он, он мне он говорил, я видел у Ивана Фабро. Но я у тебя деревянный увидел. Вот а ты перекрасился быстро, Денис. Нет, стой, подожди, -ка. ты мне скидывал фото, помнишь? В пятнадцатом году, что ты кинул экспериментально там... В 2015 году? Да, в 2015 году уже, е-мое, дядькам ходил. Да, у меня дерево было, Да, у меня дерево. А у него было именно пинап... А, пинап... Ну да. Вот. Ну это все финя да. Насчёт... Вот здесь, когда я был маленький, я бегал, мне первый раз укусила пчела около того столба. Я запомнил это нашу жизнь. А вот здесь стояла пасика. Это твоя родина? Это да, моя родина, там дом стоял, мы его поснесли Ага. Короче, здесь, почуя, короче, Ты не покупала этот. Участок. Ну мы сядь... Вы... Не, это Ой. я здесь же вырос. Да, и понятно. можно было выехать куда-нибудь. И те деньги, которые я вложил в цеху, точно такие мы же вложили и в другом месте. Ну, но... это батьковщина, как говорится, по белорусски ну, ну, вот это. Начали использовать вот такие вот нуклеусы. Сколько у тебя их наполнить? А у нас сейчас их пол тысячи маткомест. 250, а, 250 тысяч. штук вот таких. то бишь одно маткомест. Один нуклеус, это два маткоместа. Заселяем мы их на 2-3 на сотика, вот таких. Ну вот, размеров точно не скажу. Тут уже рамочки, прорези без проволоки. Без проволоки, это клеточка. Без проволоки, так вот мы заселяем. Вот. По сколько сыпите пчелы, примерно? По... Ну или на глаз, или как? 250-200 грамм. То бишь, вот если вот эту перегородку выдираем, выдергиваем, А, на съемные. Да, ага. если мы выдираем, Объединяем. Да. Не объединяем, у нас становится рамка на 145. А, точно. Если ставим, значит, ну, вот так. То есть можно сделать, типа, нуклеус на 145-ю рамку да. смело. Дно откручивается, сейчас оно пришуруплено. Дно откручивается, если нам нужно Объединить нуклеусы, значит мы берем, просто откручиваем и составляем, пригородку вдираем и рамками становится. Такие у тебя на таких рамках не зимуют. То есть 4 рамки и кормушка. Три рамки на зиму. Да, в дальнейшем, конечно, буду зимовать. Такой литочек, да? Литочек маленький. и вентиляция. Я вентиляция. Вентиляция, вот она, просто обычная вентиляция. А может приподнять я, а можно это? Ага. Ну, ну, в принципе. Этого вполне достаточно. Ли только один туда и один туда. Один туда, один сюда, Вы не красите? Не красим. пока не красим. Видишь, как мы. Вот, ну и кормушку просто стаканчик залаживаем кандзи. Ага. Человек Хватает одного стаканчика? Я раньше пробовал заселял сиропом сиропом сейчас не заселяем сиропом заселяем только на канди это долговечнее во-вторых сироп нет сироп пахнет ну, пах, провоцирует на, на, на воровство и на разбитие да вот нуклеусы расставляем разлаживаем шифер и по шифере нам... а нуклеусы вы ставите вот, вот там да? да ну там расставляем да все ну все я вот вижу дороги, шифер вот так вот там все стоит да, она да, да. вот здесь мы уже сейчас сейчас отсюда мы еще будем убирать чтобы здесь порядок надеть вот как ну, при... это у да. вас основной, так сказать, нуклеус. Ну, теперь да. Это основной нуклеус, это однотипный нуклеус. Вот. Ну, принцип был для того, чтобы сделать, чтобы они зимовали. Ага. Чтобы они зимовали, в этом году мне немножко и времени не хватило, и возможностей, чтобы запустить в зиму их. Вот, а так они будут... Ну, а зимовать опять же, на 145-ю рамку? Нет, Или. Вот, будет и... вот на такую рамку. А, а здесь именно на такой. Пригородка будет выдираться, рамки будут да, раз... понял, объединяться, объединяться будет, и да. два корпуса будет. Это вполне будет достаточно, чтобы весной семья развилась, семейка уже развилась, и потом расплодом взял и расформировал. Их. Ну да, на это. Вот. Я понял. Я Спасибо. Мы пользуемся. Именно ну, вот с этой уже леса мы делаем и корпуса. Понятно. А вот я смотрю, мы как-то упустили вот эти ули. Это ну. ули для поточного вывода маток. Сделан для поточного вывода маток. В... Поточного вывода маток, ну что-то он не покатил, то бишь разделены в 3... три матки. Весной развилось это, это и это. Одну матку выдирается, и уже две семьи как... работают как доноры. Ага. Как дон... доноры работают. В этом отверстии нет матки, и она постоянно каждых три дня подставляет свой питание, ну, рамки. Да, ну ну и сколько я не пробовал, что-то не получается у меня. Либо с целью сильно не задался. Но вот на Красной Поляне я читал, что так делали, и люди пользуются. И вот оттуда это было содрано, и два штуки этих сделано. Ну пока они сидят полусемейки, полотводки в этих водках. Единственное, я отсюда сейчас могу брать, расплод выдирать и делать семейки, либо отводки. Здрасте. Нет, а я здрасте. это уже готовые ремни покупались или это. Покупались готовые ремни, один ремень, 2 доллара. Но это именно для пчел ремней. Не знаю для чего, мы покупали в лысане. Лисанецкий дымарь. Ой, дымарь. Спички есть? Не, мы не курим. А Денис такой о, в карман сразу потянулся. А, Куришь в нычку, раз. да? Я не курю, я не пью, а в нычку там сразу. А, а шум, в Беларуси, да? Два рубля. Доллар, оказывается, мелочь, видишь, да Доллар мелочь? Да. А что даже так бывает? В Беларуси мелочь это доллары. Блин, да ешкин такой. Вот, минус. О, зажимчик. Вот стоит туля на поддоне, грубо говоря, приходим. Тык, тик, подсунули. Мы столько так сделали, стараемся, чтобы вот это язычок был сбоку. А, вот там, не нож... на крышке. Вот так ножички, тык. Ногой затянули. Ага. И готов к кошелке. Дай-ка я тут гляну. А держит тут это хорошо, да? Да. Ни разу не, не было. Не открывается сама. Белого не было нигде. Ни разу. И а, реклама пошла. Короче, в Польше покупал, да? Покуп. Я в Украине тоже их можно. Да? Я даже их дешевле покупал. Где в Украине? В Украине. Тебя возненавидят, Денис, задайте слова. Леруа А Как? Леруа Мурлин. Ага, Мурлин. Хорошо. Шашлык, шашлычок, по-белорусски. А что так мало порезал? Мы быстрее проварим. А вот это была улица, да? Да. Я помню, вот здесь меня первый раз пчела ужанила, я бля, на коленки упал, два раза ударился головой об землю и побежал в сторону. Вот так закон начиналось. А пройти. там есть дома? Хоть что-то есть? Попрошли, попрошли. пошли.